Меня удивляет то, что Коби Брайант котируется выше Джеймса Хардена. Я понимаю, что Брайант – это легенда, что у него много персональных болельщиков, его уважают, его любят, ценят, помнят. Но все-таки, конечно, Хьюстон идет высоко. И в первую очередь, наверное, благодаря усилиям именно Джеймса Хардена, а не Ховарда и еще кого-то. Но Харден ниже, Харден не попадает пока в стартовую пятерку. И мне кажется, что это не заслуженно. И должна быть все-таки рядом со Стивеном Карри должен быть Джеймс Харден. По фронткорту, конечно же, очень низко идет Кевин Дюрант. Ну, здесь, наверное, как в случае с Дереком Розом, в первую очередь, из-за травм, он очень мало провел поединков и пока котируется даже ниже Тима Данкона. И мы видим, что на Западе сейчас формировался такой франкорд э, серьезный из Блейка Гриффина, Энтони Дэвиса и Марка Газоля. Что самое интересное, может быть, в один из первых раз мы увидим э, двух братьев одновременно в стартовых пятерках на Гейм. К тому же в разных командах. Если покопаться в истории, то я не думаю, что мы найдем много примеров подобных. Когда э, два родных брата вместе э, выходят в стартовых пятерках. Остргейм в NBA. Но все-таки надеюсь, что Джеймс Харден сделает рывочек и обойдет Коби Брайанта и заслуженно выйдет стартовой пятерки на Остргейм от Западной конференции. Витископ ⁇